Прямо на этом сайте Дуйко Гуру специально для вас в разделе Шумы Сидхи Саунд. Сегодня будут выложены тренажеры Этих тренажеров будет несколько В дальнейшем количество тренажеров увеличится Сейчас я прочитаю об этих тренажерах Первый тренажер будет называться визуал Это тренажер, который нужно смотреть тем людям Которые хотят, чтобы их а, жизнь или судьба выровнялась Необходимо один раз в день, 10 минут Просто смотреть этот тренажер Можно ничего не представлять, а просто смотреть Также можно произносить, допустим, те коды, которые там выложены Это очень эффективно действует выравнивает судьбу убирает нервные состояния панические атаки депрессивные эпизоды увеличивает материальное благополучие делает человека более спокойным везучим эффект проверен вот Просто говорю, что эффект очень хороший. Также будут выложены тренажеры выравнивания судьбы, обретение успеха и везения от всех видов грыж, от геморроя, от депрессии, от психических отклонений, от эпилепсии и судорог, стать богатым, стать богатым. Вторая часть, стать очень популярным, увеличить продажи в магазине, увеличить потенцию у мужчины, устранение невезения и зла в жизни. Таким образом вы сможете просто... Выделять в день 3 или 5 минут и просто вместо медитации заниматься просто просматриванием и прослушиванием данного тренажера. Там очень быстро мелькают циферки, при этом слушается определенный шум. Эффективность данных тренажеров потрясающе высокая. опробована собой. На следующей неделе я постараюсь или там через неделю постараюсь добавить еще дополнительные 20 или 30 тренажеров. Прям рекомендую вам.